Получение выпуска о погоде в Эстонии. Сегодня по стране облачно. После полудня ожидаются прояснения. Дождевые облака будут перемещаться на восток. На материке возможно дождь. юго западный ветер усилим совсем 12 порывами до 15. На островах и побережье 15 с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха 1,5 градусов тепла. You <laughs>